А включи мне мультики! Ну, сам там найди, включи, господи, маленький что ли. Ладно. Да, приключения Красной Шапочки в Африке. А я еще не видел в Африке. Красная Шапочка? Да! С чем у тебя пирожок? С рисом и яйцами. Ах. Ах. Шау бабушки тридцать и восемь. Сейчас, значит, смотри. Выходишь, садишься вот сюда на восьмой троллейбус и едешь к бабушке. Ей пирожки напекла, отвезешь ей. В Африку? В какую Африку? В Гальяново. Я не поеду, а вдруг я встречу там серого волка. Какого волка? Кожаного. Вот тебе шапочку сшила. Мама, я не пойду. Господи, ну почему? Я боюсь. Чего ты боишься? Тергать за веревочку, чтобы дверь открылась. Дядя Володя дома, он тебе дверь откроет. Просто придешь и отдашь бабушке пирожки. Да, Володя. Ну что, Андрюш, доехал? За что он тебя тернул? А -а -а -а!